Вот так вот заходит лохматая птица. Вверху мерцает. У, молодой, на всех порах домой бежит. На всех порах домой, домой. Домой быстрее боится. А? Ах ты, малой, давай, давай. Главное, что ты же там побывал. Самое главное. Так, то, что заметил, может быть. Но я уже вижу, как они начинают. Это вот начало декабря. До конца декабря я жду, что они полностью раскроются. Ух, Тасманочка все заряжает уже уже разбегается, уже разлет начинается. Ух, как она не моет. Хорошо, хорошо начинает. Сманочка уже отделяется. реки здесь ну как ее занесло так хорошо что они на ну. Хорошо начинает, его закидывает аж, Ух, на лохме еще, сады как. Это сизы. Какого я хочу себе оставить, чтобы был на лохме и ногами, чтобы хорошо работал. Ну вот, подошел уже. Молодец. С точки спускается. Ух. А тут два брата целные. Так, это тоже не мой заговорил. Тоже молодец. Тасманочка начала играть хорошо уже. И Сочи. Сегодня Сочи ты выдает конкретно Оп. жучок зачистил. Час, час, час идет чистит и винтом и так, ну как зачистил, Уш. молодец, перед хорошей игрой. Косманы пошли, бусы сиреневые. Ну-ка, давай, жучок. Что ты тут мне покажешь нового? ух, ух. Давай, давай, давай, давай, давай. Ну, молоток. Во, ножки выставлять стал.